Так, ну что, дроны мы доставили, да. У нас А остался. теперь у нас будет. Что значит остался? У нас еще вполне себе дохрена. Лазер для хранилища. Вперед из песней. Остался из надо, я имею в виду. А, ну тогда да, это опять решил тогда. Так, сразу, думаю, в город нужно тёпать. Mm -hmm. Клиффорд? Ничего себе. А, ну да. Если я не ошибаюсь, это да, это наши вот эти вот... Подожди, так. это такое? Электростейшн. Не, драть. Слушай, подожди, ну-ка давай-ка мы на прессорах. У меня есть идея на прессорах начать зачищать да не так а как ой ты дура просто с крыши <связывая> ой а как это да. так она в итоге меня грохнули удачи тебе и меня тоже грохнули просто одна пулька Сейчас у меня тоже будет просто одна пулька и все. Просто одна ядренная пулька у меня сейчас будет. Я не пойму, как они так сняли с меня уже. Да погодь, погодь, сейчас все будет. Хочешь повеселиться вместе со мной? Ядрить. Я ушатал одного кемпера. Отлично. Иди сюда, садись. Задись, я бы сказал. Задись, ну да, сзадись. Как раз это из того же дополнения... хо Что? Ты слышал, что там взорвалось? Это я вот так... Не-не-не, подожди, вот так вот не делай пока. А то нас тут расстреляют нахрен мой транспорт. Юдрить. иди ото Подожди. Э, -э, -э, -э. э, -э. Да. уди, уди. Вот это трое. сказал уйди! Во, так, отлично. я ему там накидал подарков. Ну и я ему там пальнул пару раз. Усулочь. Нам еще склад нужно зайти. А там, видать, такая же хрень будет. Чувствую я. Я уже ломанулся. С миниганом. Вот что. Откуда? О. Вон они двое. Из ларца. Контрольные. Так. забираем лазеры. Все, поехали. Вон отсюда. Ухе, там что сейчас будет? А ты что там-то? Давай, садись. Жди. Ой! Не, не ходи назад. Оторожный там б -б -б бомбочка такая, знаешь, Я сзади. Понял. Так, берешь и все. Там берешь, разворачиваешься и погнал. Угу. Ух, е. Я вижу, как ты гранатомета там ворочаешь туда-сюда. Так, теперь у нас вертушки. Вертушки? А, вертушки-то фигня. Ну хотя как сказать фигня? Я в них не попаду, явно. Я тоже. Надо разогнаться для начала, чтобы попасть. Хотя нет, не обязательно. А я все-таки не могу. Так, ну-ка. Ух, oh, я. Yeah. Все. Ясно. Ты просто так уже взрываешь, да? Угу. Да они даже подъехать не успевают. Между прочим, мы yeah. их оружием бьем, их оружием бьем. Mm -hmm. О, еще вертики. О, oh, это ты или я? Это я. Блин, какой же он упертый, а. До свидания. <pirant> да Сейчас к нам сядят, смотри. Так, мне тоже надо доставить оп. И мысли. Мысли. Вон она что.